Вы знаете, что такое путь истины? Это путь, которым шел Иисус Христос, это путь, которым шли первые апостолы, это путь, которым шли ранние христиане, это путь, который сегодня в поношении. Потому что нашлись люди, лжеучителя, которые искажают учение Христово, они стали поносить истину, она стала в поношении, путь истины стал в поношении, люди стали что-то добавлять к Евангелию и что-то отнимать, и об этом писал апостол Петр. И я читаю второе послание к Петра, вторая глава с первого стиха, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Да благословит вас Господь наш, Иисус покается.